Так, наше соотношение заглавных букв строчно. Что я здесь имею в виду? Размер заглавных букв, да, больших, начало предложения, название городов, стран, имена, там, и все то, что мы пишем с большой буквы в середине предложений и сами начинающие да, предложения. Да, и строчные буквы, это вот все остальные, которые да, мелкие. То есть, что это такое соотношение? То есть, это соотношение устанавливается относительно размера заглавных букв почерка ко всему письму относительно высоты центральной зоны букв этого же почерка. Вся высота мы смотрим по центральной зоне. То есть, через... через взаимоотношения заглавных и строчных букв, мы можем оценивать, как именно человек выражает свой жизненный опыт, свою эмотивность. А заглавные буквы они представляют самоощущение человека в его семейной, социальной, профессиональной сфере. Мы говорим о том, что заглавные буквы они служат для проверки того, берет ли верх сознание собственной важности, над образом действия во внешнем окружении человека, в котором человек как раз-таки взаимодействует. То есть это картина Я по отношению к ты. Картина Я по отношению к обществу. Строчные буквы, они проецируют общество, то есть остальных, а заглавное это позиция я и то. С какой высоты человек смотрит на это общество? Насколько он считает себя близким к нему? Или наоборот, возвел себя на пьедестал? Он смотрит такой вот сверху вниз, а вниз там еще далеко, а он весь такой важный, а там все эх, под ногами. Там, а кто все эти люди? Кстати, только вчера смотрела, Афериста в сетях. Очень интересна была тема. Не смотрите, нет? Напишите в чат. Интересно. В общем, Кристина, она там разводила одного человека. А, нет, ее разводили. Мол, она выиграла машину. Ей пришла смс ну и далее, далее, далее по тексту. И с ней сидит человек-сообщник, якобы при котором пришла эта случайная смс-ка. Он с ней разговаривает, разговаривает, разговаривает. И начинает ей там что-то объяснять. Ну, ты же умный человечек. Слово человечек. Я, кстати, честно сказать, не задумывалась об этих вещах. Сейчас вам стала рассказывать эту тему. И вот у меня прям, хоп, картинка схлопнулась. И он ей говорит, вот этот вот человечек, человечек это уже пренебрежительное отношение к другому человеку как низшего уровня созданию, как подавление самооценки, как… это идет на бессознательном уровне. Здорово, вот сейчас рассказываю, здесь вот то же самое. Чем крупнее заглавные буквы относительно строчных, чем остальные люди все больше и больше приобретают вот лица этих самых человечков. За Заглавные буквы они могут иметь здесь вот, любые тут пририсовки. Вот здесь вот, да, это мы не, не считаем, мы не обращаем внимания вот на эти штучки, какие-нибудь кренделябрики вот здесь, вот тут. То есть мы смотрим вертикально, насколько они выше, чем строчные. Смотрим да, по, по доминирующей картине размера средней зоны. Да, не по одной буковке. Я поэтому здесь специально не две буквы ставила, а именно вот части слов вставляла. И смотрите, что у нас получается. Про что этот слайд? Что я здесь хочу сказать? А Мы условно это соотношение можем разделить на три категории. Соответственно, смотрите, что доминирует, потому что одна буква может чуть меньше, другая чуть крупнее. Мы это помним. На доминантность То есть первое – это преувеличенное доминирование. То есть когда заглавная буква по размеру составляет три и более строчных букв. То есть здесь мы уже можем... Говорить об очень такой негативной позиции сверху, надменность, какое-то пренебрежение даже окружающими, слишком сильное завышение собственной значимости. Человек вам может это не всегда открыто демонстрировать, просто про себя там ух ухмаляться, допустим. Хе -хе -хе". А я властитель мира. То здесь у нас получается заглавная буква, видите, я здесь размер строчный. здесь прям один размер одна строчная буква вторая третья может быть еще выше одна строчная и в размере трех и более это будет преувеличенное следующее второе доминирование нормальное соотношение когда заглавная буква равна 2-2,5 размера строчной буквы. То есть это вот такая ну, наша золотая серединочка получается. То есть в этом случае мы говорим об адекватных, взаимоуважающих отношениях к другим людям. Такой вариант наиболее оптимальный, такой вариант наиболее продуктивный. Если посмотрим, то есть поставила. И здесь наша «может». Раз, и два, здесь две у нас получилось, две строчные буквы в размере вот этой заглавной. Третья – это маленькая. Когда заглавные буквы, они могут быть даже примерно равны размеру строчных, с небольшими колебаниями, могут быть чуть-чуть побольше. Здесь может идти речь о том, что человеку важно общение с другими и важно ощущать себя наравне с ними. Если картина почерка негативна, может свидетельствовать и о заниженной самооценке. То есть человек чего-то боится ближе ко всем, он может уступить чаще. То есть видим, да, здесь вот, ну, здесь не равно, чуть-чуть она больше. Здесь у нас получается где-то полторы строчные буквы занимает размер вот этой заглавной маленькой, примерно. Здесь ну, не один к одному здесь чуть-чуть побольше. Ну, От Угу. Если с этим понятно, тогда плюсик. Помним, это взаимоотношение я к другим людям. И насколько я высоко сижу, далеко гляжу. Насколько я вообще... Вы земляне. Отлично. Отлично. То есть тоже этим вещам почему-то в русскоязычных, в психологических каких-то вещах, на которые я наталкивалась, почему-то не уделяется им такого вот внимания. Я считаю, это важная вещь. Итак, что здесь с размером? Поехали, давайте попрактикуемся. У нас есть еще несколько минуточек.